Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня у нас с вами дегустация. Мы будем пробовать игристое вино по типу пятнат и смеси двух сортов. Реформ и зигиреба. Первое, с чего мы начнем, кратенько технология. Что такое пятнат? Пятнат – это игристое вино, газация которого происходит в бутылке, но за счет остаточных сахаров. Виноградного сусла Грубо говоря, недоброт Мы заливаем в бутылку И дальше уже он там дображивает И газируется Дальше Значит, Смесь сортов реформ и зигреба. Я вообще делала эти сорта Отдельно С реформом я работаю уже много лет Проще сказать, чего я из него не делала Зигиреба делала в прошлом году игристая Получилось неплохо, тоже 15 Немножечко там использовалась биологическое азотопонижение ну, О технологиях подробно будем разговаривать в других видео Но в прошлом году у бы была, ну, скажем так, моя ошибка Я использовала холодную мацерацию и он несколько подокислился я когда показывала, да, вкусно, классно, вообще замечательно. Но напиток получился такой достаточно интенсивного цвета, ближе вот к желтому крыжам. Ну, это была моя ошибка. В холодная мацерация, сразу скажу, тоже будем в сезон разговаривать, но если мы не используем серу, если мы не используем ферменты, ерунда полная. То есть, э, осуществить ее дома ну, не совсем удобно, мне не нравится. Значит, в этом году э, и реформа зигири, вообще, почему я их смешала, потому что э, не очень много было урожая и того, и того, и я решила попробовать их э, сделать вместе, ну, чтобы хоть какой-то объем получить. Э, делала я их по красному способу, то есть, они побродили на мезге вместе, затем э, мезгу отпрессывали, ну, дальше уже получился напиток, да? сначала он бродил под затвором, потом на определенном уровне остаточных сахаров, я его оклеила, оклеивала бентонитом в этом сезоне, мне понравилось чуть больше работать, вот с бродящим суслом, именно с бентонитом, ну, и затем уже разлила в бутылки, и примерно в районе нового года уже сняла с дрожжевого осадка, ну, вот вот небольшая бутылочка, не надо смотреть, что советская советское шампанское, поскольку я все делаю для себя, я с бутылок этикетки не снимаю, потому ну, что ну, это длительный процесс, некоторые производители используют такие мощные клея, которые плохо отмываются, поэтому я ничего этого не делаю. Итак, будем пробовать, но прежде чем я открою и налью, еще пару слов. Мы привыкли, что стандартный бокал для игристого вина это бокал вот такого типа, типа фли, называется он флют, либо флейта. Но я же все время что-то изучаю новое, новое, новое. И вот, скажем так, последние веяния все-таки говорят о том, что даже для игристого, для хорошего игристого лучше использовать более просторные бокалы. То есть вот... Если бы в этой бутылке было то, что написано на этикетке, то вот этот бокал сгодился бы. Но поскольку в этой бутылке напиток несколько другого качества, то пробовать мы его будем вот с такого бокала. Это бокал для белых вин. Объем тут я не помню, наверное, порядка 300 мл. Ну, то что такой вот достаточно узенький. Итак, открываем. Также обращаю внимание, кронин пробка ну, мне, мне удобнее работать а, именно с такими пробками Тем более, что пока что а, долго эти напитки не хранятся вот, а, В этом сезоне получилось 6 бутылок 0,7 и одна маленькая То есть объемы небольшие, поэтому удобнее всего использовать Вот такие штуки Итак, открываем внимание, что газация а, не очень большая, но да, в этом сезоне как бы <с <с <с сильно я была загружена, а, поэтому можно было чуть раньше а, все это укупорить, но уже как получилось, так получилось. 15, кстати, допустимо, чтобы газация была небольшая, а, так что вполне. Обращаю внимание на цвет. А, желтый, сорт винограда реформ, розовый сорт винограда зингиреба, сделанное по красному, без добавления антиокислителей, без какого-то специального еще обработок. Видим, какой у нас получается хороший, красивый цвет. То есть я исправила вот те ошибки, которые я совершила в прошлом году. Будем говорить в сезоне, если тема интересна, то вот как избежать окисления, если мы не хотим ничего добавлять. Повторюсь, холодную мацерацию я отметаю. Все это бродило на миске, но очень важно быстро запуск брожения. Чем быстрее мы его запустим, тем меньше наше сусло будет окисляться. Ну а теперь приступаем конкретно к дегустации. Яркий запах. Легкая груша от Реформа и такой конфетный, очень приятный аромат от Зегиреба. Вообще вот мускатная сорта, я рассказывала про голланд когда из Зегиреба они дают такой очень интересный леденец. Может быть барбариску, может быть вот фруктовая манпансия, такие вот ледяшечки, стекляшечки, вот такой вот леденцовый приятный аромат. Мне кажется, что еще ваниль. Кстати, этот образец в районе Нового года у меня участвовал в дегустации. Ну, простые люди пробовали. И а, интересно вот было их мнение. Конечно, вс всех очень потряс. Вкус, аромат. Ну, то есть кто-то услышал фрукты, кто-то услышал цветы. То есть восприятие, вкус, аромат, оно... А у нас у многих ну, вот идет по-разному. Интересно, в бокале уже практически ну, легкие пузырьки понимаются, одна. Ну, когда пробуешь, по языку идут очень-очень тонкие такие пузыречки, они вот едва-едва слышны, но слышны, то есть это не тихое вино, это не то, что вот оно чуть постояло, пузырьки ушли. Нет, вот эта мелкая газация, она чувствуется, и она очень приятно, она а, дополняет наш напиток. А, кстати, когда я снимала его с а, осадком, а, то есть я дополни, а, доливаю не ликером, а ровно таким же игристым, то есть, грубо говоря, это ну, дозаж, но а, есть даже легкое ощущение, как будто там а, остаточно сахар, а, как будто это вино, это игристое, полусухое. А, то есть ощущения именно а, такие. Хотя, возможно, что он выбродил и полностью. Вот это, к сожалению, а, не измеряло, потому что приборы все у меня остались а, в деревенском доме. А, вкус Яркая груша Дюшес, это, конечно же, Реформ. Яркие леденцы от Дегиреба, но они не приторные такие, не выбивающиеся. Вот этот тандем ну, очень классно себя ведет. Вот они, они друг друга дополняют. Вообще дают такой мощный вкус. Может быть, ощущается такая легкая-легкая, приятная горчиночка. Вот. Чуть-чуть она тоненькая, даже я думаю, что а, не каждый сможет ее почувствовать Очень долгая леденцовая послевкусие Опять же повторю, что это особенность а, мускатных сортов а, При этом, а вот как бы в моем понимании, в моей ассоциации вот, Когда я раньше пробовала какие-то мускатные виды в магазине Мне казалось, что там, ну я, кстати, не исключаю такого варианта, поскольку вины эти были абсолютно недорогие, что вот, ну, прямо оно химозное такое. А Зигиреба, кстати, когда был один, но он был такой очень яркий, и вот в таком тандеме а, это уже, ну, не химозный аромат, это а, а, совершенно другая ароматика. Она более мягкая, нам более такая а, легкая. Тем не менее, она есть, ее почувствуют, даже если вы не суперспециалисты в вине, вы все равно это почувствуете. Да, может быть, вы не сможете описать, но услышать этот вкус вы услышите точно. И вот сколько вот сейчас от последнего глотка я с вами разговариваю, я не помню, в каких единицах измеряется послевкусие, но вот остаются вот эти леденечки. И на них сверху наслаивается груша. Такая прям, знаете, вот сочная-сочная груша. Такая яркая, очень сладенькая, такая души, душистая. Вот, правильное слово. Вот такой получается замечательный напиток. Повторю, что вот этот тандем... Зигере реформ ну, прям вот мне очень понравился. И посмотрим, скорее всего, что в следующем сезоне. Ну, чтобы было проще, поскольку я уже попробовала один сорт и другой по отдельности, то вполне вероятно, что я их буду использовать вместе. Единственное, что можно было бы откорректировать, это уровень газации. Вот, видимо, Практически уже ничего не видно, но когда пробуешь, газики чувствуются. Вот смотрите, в бокале специально приближаю и показываю те маленькие пузырьки, о которых я говорю. И даже есть еще мельче, которые ощущает только наш язык. Хотя хотелось бы чуть-чуть больше. Вот буквально капельку-капельку. И еще могу добавить, что... Сюда можно добавлять еще кого-то с большей кислотой. Потому что кислоты здесь вообще нет. Ну, оно такое мягкое. И кислоту можно добавить каким-то другим сортом. Но надо еще учитывать особенности года. Опять же, там осень у нас была с дождями, размывается сахар, размывается кислота. И вроде у нас сахар невысокий, но и кислота тоже невысокая. То есть... Uh, ну, временем сбора uh, ягоды, все это можно корректировать Будем надеяться, что у нас mm -hmm. <свят> наконец-таки uh, наступят лучшие годы, хорошие годы И делать это нам станет легче Тем не менее, uh, сорта с ранними сроками созревания дают прекрасный, uh, нежный такой